Уважаемые лидеры и партнеры ФУХО, дорогие друзья, здравствуйте. Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа фу Рад приветствовать вас на нашей сегодняшней онлайн-лекции. Ян Шен традиционной китайской медицины насчитывает историю в несколько тысяч лет. Для некоторых людей эта культура кажется чем-то незнакомым, очень сложным и трудным для понимания и овладения. И именно по этой причине специалисты научно-исследовательского института Яншен Фухоу исследовав и проанализировав огромное количество информации касательно теории поддержания здоровья традиционной китайской медицины, в итоге сформулировали три основных принципа Яншин. Что касается этих трех принципов, я уверен, они знакомы подавляющему большинству наших партнеров. Давайте вместе вспомним эти три основные принципа Яншин. Первый называется Яншен Психологии, второй Яншен поведения и третий называется Яншен питания. По сути, это является канонической квинтэссенцией нашей компании. Таким образом, эти знания стали гораздо проще для понимания и их стало гораздо проще популяризировать. А это может быть значительным подспорьем как для улучшения нашего здоровья и здоровья наших родных и близких, так и для развития нашего бизнеса. Внутри Яншен питания мы выделяем три направления. Это регуляция, очистка и восстановление. Собственно, это три метода данного аспекта Яншен. И на основе этих трех методов Яншен команда научно-исследовательского института ФОХОУ непрерывно занимается разработкой и выпуском серийной оздоровительной продукт. И сегодня я хотел бы целенаправленно поговорить о некоторой продукции нашей компании из серии «Регуляция». Какие основные наименования продукции включает в себя серия регуляции? Например, это «Эликсир Феникс» а также появившийся в прошлом 2021 году эликсир «Легенда Феникса». Юбилейная версия эликсира. Кроме того, это капсула ЛНЖ и другая продукция. Все это продукты, которые относятся к серии регуляции. А далее я хотел бы более подробно рассказать об основных функциях, свойствах и механизмах действия этих нескольких продуктов. Наши специалисты очень часто, говоря о нашей продукции, перечисляют такие преимущества, как высокое качество исходного сырья, уникальность рецепта, передовые технологии производства, культура продукта и его эффективность. Это есть пять ключевых преимуществ нашей продукции. Данные пять преимуществ в совокупности являются собственностью компании что делает нашу продукцию уникальной. Компания FUHO работает на международном рынке уже немало лет. И, конечно же, может быть, есть компании-конкуренты, предлагающие аналогичную, похожую продукцию. И, пользуясь случаем, я еще раз хочу подчеркнуть, в чем же заключаются основные преимущества нашей продукции. Я приведу пример. Например, возьмем наш эликсир «Феникс». Многие знают, откуда пришел рецепт эликсира Феникс. Это рецепт выдающегося врача э, традиционной китайской медицины современности профессора Тан Юджи. Его секретный рецепт. И он отдал этот рецепт исключительно компании Фохо. Возможно, на рынке присутствуют другие продукты, которые называются э, похожими, Эликсир с кардицепсом или жидкий кардицепс. Названия могут быть близкими. Но, что касается свойств и эффективности продукции, тут могут быть колоссальные различия. Например, возьмем рецепт продукта. Зачастую какие-либо основные ингредиенты в составе продукта держатся в секрете. Не озвучиваются широкой публике. На наших лекциях специалисты часто говорят об основных компонентах эликсира. Это кардицепс, это линджи, это цистанхэ пустынная и так далее. Но в действительности есть еще очень много компонентов, которые не озвучиваются широкой публике и являются секретом компании. Технология экстрагирования, получения всех этих компонентов также уникальна. Имеется только в компании FUHO. В-третьих, мы уделяем очень большое значение количеству, содержанию каждого компонента в каждом флаконе, в каждой упаковке. Поэтому не только сам рецепт, но и содержание каждого отдельно взятого компонента в составе рецепта также играет очень большую роль. Один продукт может являться результатом одновременной разработки нескольких ученых. И только если эти несколько ученых-разработчиков одновременно откроют все секреты и соединят вместе результат своей работы, получится законченный продукт, например эликсир. Поэтому, дорогие друзья, прежде всего нужно понимать, что на рынке, возможно, присутствуют другие похожие продукты, но они абсолютно неравнозначны эликсиру Феникс, выпускаемому нашей компании «Фухоу». Хорошо. Далее я хотел бы поговорить об основных компонентах в составе этого продукта и их свойствах. Мы знаем, что основным компонентом эликсира Феникс является кордицепс китайский. В Китае этот гриб называют зимой насекомые, летом трава. Попробуем дать определение, исходя из названия. В Китае с глубокой древности сохранились подробные записи о том, что немало императоров, членов императорских семей, высокопоставленных чиновников и представителей аристократии на протяжении долгого времени использовали кардицепс для укрепления здоровья, и многие из них смогли таким образом продлить годы своей жизни. Прежде всего, в китайской медицине считается, что кардицепс сочетает в себе три инь и три ян. Это средство, которое всесторонне регулирует и нормализует баланс ин и ян в организме. В китайской медицине, в культуре поддержания здоровья Яншен считается, что баланс инь и ян это основа здоровья. Все внутренние органы, сы и кровь должны достичь относительного баланса. Только тогда человек будет здоровым и будет чувствовать себя хорошо. Что значит баланс инь и ян с точки зрения современной медицины? Это прежде всего гармоничная, сбалансированная работа всех крупных систем организма, например, эндокринной системы, нервной системы, а также поддержание баланса на уровне микроорганизмов. Только при соблюдении этих условий человек будет э, чувствовать себя хорошо и гармонично. А это и есть здоровье. Кардицепс – это отличное средство для нормализации баланса ин-ьян, во всем организме. Зимой кардицепс принимает форму насекомого, а летом растения, травы. По теории китайской медицины зима относится к инь, лето, к ян. Насекомое относится к животному миру и соответственно к я. Трава к растительному миру, соответственно к инь. Зимой кардицепс находится под землей. А летом он прорастает наружу, на поверхность. Все, что находится под землей, относится к инь, а все, что над землей, к ян. Поэтому и говорят, что кардицепс объединяет в себе три инь и три ян. Более того, он проникает в меридианы легких и почек, уникальным образом регулирует работу дыхательной системы и функции почему. По теории традиционной китайской медицины легкие входят в состав так называемого верхнего обогревателя, относятся к верхней части тела. Почки в состав нижнего обогревателя. Таким образом идет сообщение и регуляция верхней и нижней части туловища. В ходе современных научных исследований были выявлены основные действующие компоненты в составе кардицепса. Важно помнить, что степень активности и уровень содержания этих компонентов и определяет конечную эффективность продукта. Благодаря нашим технологиям, технологиям производства, применяемым в компании FUHO, нам удалось полностью сохранить данные активные компоненты, не нарушив их свойств. Давайте запомним, что это за компоненты, обнаруженные современными учеными. Итак, основные активные компоненты кардицепса это кардицепин, кардицепсовая кислота и полисахариды кардицепса, а также различные микроэлементы и аминокислоты. Основные свойства и функции кардицепина. Он обладает очень мощными антибактериальными и противовирусными свойствами. По данным исследований, кардицепин по своим противовирусным и антибактериальным свойствам не уступает современным антибиотикам. Какими свойствами обладает кардицепсовая кислота? Кардицепсовая кислота очень хорошо стимулирует процессы метаболизма в организме. Помогает профилактировать различные проблемы сосудов сердца и головного мозга. Также кардицепсовая кислота улучшает работу выделительной системы. Она обладает мочегонным эффектом, помогает избавиться от отеков, кроме того устраняет кашель и отдышку, оказывает благотворное воздействие на дыхательную систему. Основные свойства полисахаридов кардицепса заключаются в повышении естественного иммунитета и улучшении функции лейкоцитов. Особенно это актуально для пожилых людей, людей со слабым здоровьем и сниженным иммунитетом. Благодаря полисахаридам кардицепса в составе нашего эликсира они могут улучшить иммунитет, и повысить сопротивляемость Есть организма. Таким образом, предотвратить появление и развитие многих хронических заболеваний. Кроме того, это может использоваться в качестве вспомогательной терапии и средства для ускоренного восстановления при уже имеющихся заболеваниях, в том числе достаточно серьезных болезнях. Вот в чем заключаются основные свойства ключевого компонента в составе нашего эликсира Феникс – кардицепса китайского. Более 70% всего кардицепса в мире произрастает на территории Китая. Причем встречается он далеко не повсеместно. Его можно встретить лишь в некоторых высокогорных районах на высоте более 3000 метров над уровнем моря. В Китае он считается национальным сокровищем. Это очень редкое и дорогое средство китайской медицины. С этой точки зрения мы также можем понять очень большую ценность данного продукта. Далее я хотел бы рассказать еще об одном важном компоненте в составе эликсира – линжи. Линджи также, скорее всего, хорошо знаком многим нашим партнерам. В Китае линджи еще называют волшебной травой, спасающей жизнь. Это единственное в природе... Уникальное средство китайской медицины, способное воздействовать в равной степени на все пять плотных органов. Он оказывает укрепляющее действие на печень, сердце, селезенку, легкие и почки. Это очень редко можно встретить среди нескольких тысяч лекарственных средств, применяемых в китайской медицине. Тому линджи еще называют государем сотни лекарств и первым для лечения сотни болезней. Для лечения Огромного спектра заболеваний сначала применяют линджи. Он помогает при разнообразных недугах. В настоящий момент в медицине в Китае не прекращаются исследования линджи. И на основе его экстрактов уже созданы лекарства, назначаемые онкологическим больным в период реабилитации после хими хими химиотерапии или радиотерапии. Также Линджи обладает сильными антирадиационными свойствами, поэтому его используют при заболеваниях, вызванных различными вредными излучениями. Кроме того, у Линджи также есть и противоаллергические свойства. Он, в частности, помогает вывести из организма тяжелые металлы. Тяжелые металлы, в принципе, очень трудно вывести, но он обладает и таким эффектом. Кроме того, он помогает регулировать проблемы с сосудами сердца и головного мозга. Например, гипертонию, повышенный уровень сахара в крови. В этих случаях он способен оказывать двунаправленную регуляцию. Также он помогает нормализовать работу вегетативной нервной системы. Например, люди с продолжительной бессонницей могут с помощью линджи улучшить сон. Поэтому использование совместного, э, совместное использование кардицепса и линджи – это хорошее сочетание с точки зрения применения основных вспомогательных средств, это достаточно уникальное сочетание. Третий, основной компонент в составе эликсира называется цистанхэ пустынное. Скорее всего, не так много людей знают это растение. В медицинских кругах это растение также называют пустынным женьшенем, поскольку оно произрастает в пустынях и имеет очень развитую корневую систему. Это растение прежде всего воздействует на почки и кишечник. Выражаясь языком китайской медицины, проникает в меридианы почек и толстого кишечника. Оказывает очень сильное укрепляющее действие на почке. А сочетание кардицепса и цистанха пустыны оказывает на почке еще более мощный укрепляющий эффект. Также цистанхэ пустынная смягчает кишечник и способствует опорожнению. Но кроме э, вышеперечисленных основных компонентов, в состав эликсира также входит кизил лекарственный, купена лекарственная, лириопез ваковидная, а также некоторые виды съедобных грибов. Дорогие друзья, все те, кто любит Яншэн. Серьезно относится к поддержанию здоровья. Если вы на протяжении длительного времени будете принимать этот эликсир, вы сможете полностью восстановить баланс иньян всего организма. Результатом будет отличное здоровье и отличное самочувствие. Таня Фухо работает на международном рынке уже так много лет. Ее продукция пользуется популярностью в 88 странах и регионах мира. И все это время Эликсир Феникс является основным флагманским продуктом компании и занимает лидирующие строчки по объемам продаж. Все дело в уникальном рецепте, отличном исходном сырье и технологиях производства этого замечательного продукта. Как принимать этот продукт для повседневного поддержания здоровья? Я рекомендовал бы вам принимать его 2-3 раза в неделю, по одному флакону за раз. Если вы будете принимать его таким образом продолжительное время, на постоянной основе, то состояние вашего здоровья, ваше самочувствие будет оставаться очень и очень хорошим. Если же вы находитесь в предболезненном состоянии, или у вас есть незначительные проблемы со здоровьем, которые, тем не менее, вас беспокоят, я рекомендовал бы вам увеличить дозировку. В этом случае эликсир Феникс лучше принимать ежедневно, от двух до трех раз в день, по одному или по два флакона за один раз. Если же мы говорим о достаточно серьезных болезнях или тяжелых формах заболевания, когда нужно помочь организму максимально быстро восстановиться, к примеру, после перенесенных тяжелых болезней или после химиотерапии, когда необходимо помочь организму как можно быстрее восстановить иммунитет и сопротивляемость. В этих случаях нужны, конечно же, повышенные дозировки. Можно принимать эликсир два 3 раза в день, от двух до четырех вагонов за один раз. Возможно, у некоторых наших партнеров дома имеются некоторые запасы этого эликсира. Если вы храните его дома, пожалуйста, сохраняйте его в прохладном месте. Так будет гораздо лучше. Когда вы принимаете этот эликсир, я рекомендовал бы вам не смешивать его с крепким чаем и дайконом. Будет лучше всего, если в течение двух часов после приема эликсира вы не будете пить крепкий чай и кофе, а также есть дайкон. Если вы будете смешивать эти продукты, это снизит эффективность эликсира. Итак, дорогие друзья, я рассказал вам об основном продукте компании FUHU, эликсире Phoenix. Надеюсь, что благодаря этому, благодаря такому объяснению, вы еще лучше познакомились с этим продуктом еще больше узнали о нем. Далее я хотел бы рассказать вам о следующем продукте – капсулах линджи. Его основным компонентом является гриб линджи. О нем я говорил сегодня, когда рассказывал об основных компонентах эликсира «Феникс». Его основная функция состоит в том, что он укрепляет 5 плотных органов и питает ткани этих органов. Два эти продукта можно использовать одновременно. Как принимать капсулы линжи? Также один-два раза в день по одной-две капсулы за один раз. Это способ приема для ежедневного поддержания здоровья. Если же мы говорим о регуляции при заболеваниях, мы можем использовать капсулы для вспомогательной регуляции. В этом случае количество также нужно увеличить. Принимать от двух до четырех капсул в день в такой распространенной проблеме, как бессонница или нарушение качества сна, обязательно стоит использовать капсулы линжи. Вы можете принимать их вместе с эликсиром «Феникс». Это поможет отрегулировать вегетативную нервную систему. Очень много людей с нарушением качества сна после приема капсулы линжим смогли значительно улучшить состояние. Также это прежде всего касается женщин при головокружениях, помутнениях, мигрениях. Капсулы линжи помогают нормализовать работу нервной системы головного мозга и улучшить состояние э, при этих проблемах. Кроме того, капсулы линжи могут оказывать благоприятное действие на кости и суставы. К примеру, при артритах и ревматоидных заболеваниях также можно использовать линжи для регуляции. Это дает хороший эффект. Также до этого я говорил, современные люди постоянно пользуются смартфонами, компьютерами, либо подвергаются другим вредным излучениям. Зачастую излучение оказывает негативное воздействие на здоровье. У кого-то начинают выпадать волосы, у кого-то нарушается сон, появляется тревожность, возбуждение, возникают психические расстройства. В этих случаях я бы рекомендовал также провести регуляцию с помощью линджи. Конечно, когда мы говорим о более серьезных случаях, к примеру, это могут быть онкологические болезни в период восстановления, после химиотерапии или радиотерапии, когда стоит основная задача не допустить распространения метастаз и не допустить рецидива болезни, мы также можем использовать капсулу Линджи. Это однозначно будет полезно для здоровья. Далее я хотел бы рассказать еще об одном продукте. Это юбилейная серия эликсира Феникс 2021 года. Легенда Феникса. Каким образом появилась юбилейная серия эликсира Феникс? Мир охватила пандемия коронавируса. Это очень сильно повлияло на нашу жизнь и работу. Более того, повлияло даже на безопасность жизни каждого человека. Именно в это время президент компании Фухоу, мистер Yufay, поставил перед командой разработчиков задачу создать продукт, который мог бы эффективно противостоять вирусным инфекциям. Уверен, что многие из наших партнеров с удовольствием используют этот продукт, чтобы повысить сопротивляемость организма и защититься от вирусов. Этот продукт был создан на базе эликсира «Феникс» и является его усовершенствованной версией. Усовершенствования коснулись в первую очередь состава продукта, в перечень его основных компонентов, помимо кардицепса и Ленжи, вошел еще один компонент, а вернее целый рецепт. В Китае этот рецепт применяется уже примерно 700 лет. В истории китайской медицины был один выдающийся человек, которого звали Джу Данси. В свое время он создал рецепт, который назвал нефритовая ширма, защищающая от ветра. Если посмотреть на название, в Китае яшма это очень дорогая вещь, а ширма это заслон, надежный заслон. Другими словами, это средство подобно надежной ширме создают, защищает наше тело от негативных внешних факторов. В Китае этот рецепт Широко используется уже долгие годы, когда нужно защитить организм от негативных факторов окружающей среды, повысить сопротивляемость организма и иммунитет. О других основных компонентах в составе эликсира, таких как кардицепс и линжи, я уже говорил сегодня. Так что я хотел бы рассказать о других компонентах в составе этого продукта. Кроме того, что там есть кардиоцепсилинжи, которые в совокупности помогают эффективно укрепить иммунитет. В состав продукта также входит астрогал. Атрактивогдис, большеголовый, корень и годжи. Все это ценные лекарственные средства, применяемые в китайской медицине. А все те лекарства, которые издревле применяются в китайской медицине, сейчас активно изучаются современной медициной. К примеру, астрога очень хорошо укрепляет ци. В ходе исследований было обнаружено, в частности, что все эти лекарства в китайской медицине обладают противораковыми свойствами. Они помогают эффективно мобилизовать защитные силы организма. Исследовательская команда ФУХУ использовала эти ценные компоненты, издревле применяемые в китайской медицине, применила самые передовые технологии, чтобы создать этот замечательный продукт. Это замечательный эликсир. Сегодня я уже упоминал о трех ключевых активных веществах в составе кардиоцепса. Тех веществах, которые были обнаружены в ходе современных исследований. Вы помните, о каких веществах идет речь? Например, вещество под названием кардицепин. И если говорить о лечении коронавирусной инфекции, то какие основные способы э, могут применяться для лечения? Существует три основных способа э, лечения. Первый способ заключается в том, что необходимо защитить организм от проникновения вируса в клетки. Это самое важное. Прежде всего нужно пресечь, перекрыть э, вредное воздействие вируса на организм. Это один из методов лечения. Второй способ, когда вирус уже проник в клетки. Он начинает быстро копировать сам себя, начинает размножаться. Поэтому нам нужно помешать быстрому размножению и распространению вируса внутри организма. Мы должны блокировать этот процесс. Третий способ состоит в повышении иммунной функции, сопротивляемости организма чтобы иммунные клетки как можно быстрее смогли нейтрализовать вирус. Собственно, существует всего три подхода к лечению, или три способа лечения вируса. В составе нашего продукта есть один очень важный компонент – кардицепин. Ученые исследовали молекулярную структуру кардицепина и обнаружили, что по своей молекулярной структуре он очень похож на лекарственное вещество, недавно разработанное в Америке для борьбы с вирусом Эбола. в Африке. В настоящий момент в Америке это лекарство применяется для лечения данного заболевания. То есть молекулярная структура основного компонента, нашего продукта практически идентична молекулярной структуре лекарства, которое в настоящий момент применяют для лечения коронавируса. Собственно, поэтому и был разработан данный продукт. Он прежде всего помогает защитить организм от атаки вирусов, повысить иммунитет и сопротивляемость организма и помогает иммуноцитам более эффективно нейтрализовывать вирус. С момента появления коронавируса, если посмотреть на ситуацию в мире в целом, то из более чем двухсот стран только Китай смог наиболее быстро и эффективно взять под контроль эпидемическую ситуацию. Кроме того, там наблюдался самый низкий показатель по смертности. Первопричина этого, в частности, лежит в применении средств традиционной китайской медицины. И их эффективность. Второй компонент этого продукта нефритовая ширма от ветра, в Китае стал рецептом номер один в программе диагностики и лечения коронавируса COVID-19. После того, как нашей компании был разработан и выпущен этот продукт. После того, как он появился на рынке, я уверен, что у всех нас появился мощный инструмент по сохранению здоровья.